Всем привет! С вами снова Валентин. И сегодня мы рассмотрим тренировочные лямки аналог петель 3x но более дешевые, которые называются Power Trainer System от фирмы Power System. Так, рассмотрим, из чего же состоят данные петли и в чем их уникальность. Значит, поставляются они в таком в картонной коробке и, соответственно, внутри коробки уже идет такой вот удобный мешочек, который легко открывается, затягивается для удобства переноски. С фирменным логотипом. Лично мое мнение, что данные петли будут очень полезны людям, которые любят э, кроссфит, какой-то функциональный тренинг, э, работу на выносливость. Э, Далее, кто часто ездит по командировкам, то есть очень удобно бросил с собой как бы в чемодан или там в сумочку такой вот мешочек и с ними можно тренироваться где угодно, как на улице, так и дома. Вот задействует любую как бы возможность. Смотрим, из чего же они состоят. Значит, в упаковке у нас находятся сами петли и отдельно крепление для двери с таким вот Кольцом. То есть, соответственно, просто открыли двери, вставили с обратной стороны вверху двери эту штучку, закрыли двери, цепляете карабин и начинаете тренироваться. Это если у вас нет турника или какой-то ветки дерева, куда можно было бы зацепить данную систему. Далее, остальная часть это уже сами петли которые выполнены из очень прочного нейлонового материала. Грубо говоря, это просто нейлоновый ремень, вот, который хорошо прочно прошит. Все строчки прострочены навкрест или грубой строчкой, крепко. Ручки для рук. Мягкие, кстати, можно использовать даже без перчаток специальных. И такая лямочка для ног куда есть определенное упражнение, когда вставляется нога и делается, соответственно, само упражнение. Далее идет металлическая регулировка по длине самих петель. Вот как больше, так и меньше. Очень легко регулируется. И Само крепление. Область крепления сделана таким образом, чтобы можно было регулировать высоту, зацепив за разное отделение. Сам карабин. Кстати, карабин очень прочный. Он сделан из металла. И не переживайте, не думайте о том, что он там сломается или там не выдержит нагрузку. То есть можно под любого человека подстроиться, под любой рост. Опять-таки фирменный логотип изучил интернет и собственно сами петли Terra X оригинальные я пришел к выводу что это точная копия данных петель то есть просто аналог они ничем не отличаются даже крепление у них точно такое же только цветом если для вас не принципиально и вы готовы сэкономить не платить больше это прочные петли они проверены уже на мне не первый раз очень качественно сделано и прочно и с ними можно сделать любое количество упражнений их очень много можно самому даже придумывать упражнения огромный плюс данных петель то что нагрузка она регулируется от того как вы станете ближе или дальше от самих петель. Соответственно, будет вам тяжелее делать или же легче. То есть, позанимались, сложили, просто скрутили, положили в мешочек. Очень удобно. Я, к примеру, беру с собой на улицу. Занимаюсь даже на улице и иногда дома. Все. Ваш тренажер, который всегда с Вами. Очень удобно собирается. И можно его применить в любом месте. Спасибо за внимание. С Вами был Валентин. Всего доброго. Пока. Подписывайтесь на канал.